Хелло, ай. Эй, а файтинг. Да, Это файтинг. Согласен с вами, Я возьму деда. Поэтому, если я буду лежать, то отпугивайте. Буф! Блян, мы приносим вам свои извинения. Пожалуйста, не бывать мне. Наш водитель приносит, блядь, нет, сапка из подожженного динамика, и теперь подвал. Подвал. <рес> Ты живешь на двенадцатом, откуда интерес в подвале? <сélik> <сélik> <сélik> <рес> Я понял. Что ты делаешь? Геношка сделал. Да серьезно. Теперь да. Ну куда ж ты бежишь? Бля. Что? Мне кажется, я сейчас буду перегонять ее аппаратуру. Я быстрее на парашюте лечу чем-нибудь, например, верьте. Я думал, ты скажешь, хай Гитлеру. А, я понял, подверг. Подверг, я так сразу не понял. Что не так? Ты сейчас так поезжаешь? Ага, прикольно. Ух ты, блядь. Максим не будет телепортироваться. Вот, два пробел. Смотри. Оно с текстурки ушло. Без колодея. Без меня задание. Без колодея. Без колодея. За мной смотришь? Да, на пробел. Нет, стоп нет а меня, ну рано. И бочка еще прострели. я construction nearby. look next completed the Ой, это Майкл. Это Маркет. Это Миф. Это Маркет. Это Михаил. Супермаркет поебал это, но маркет. Ч? А ч она не упала? Стоп. Машина застряла чисто. А, ага. куда я побел? <связывается> <связывается> Я, я не знаю... Чего я туда полез. А? Ты можешь ко мне съесть, а не там, не вверху. Ой, наконец-то. Садись. Окей. Сейчас присяду. Сейчас сажусь, подожди меня. Блин, быстрее за нами знамиклопы. Я не могу. А! ты такой не понял. Влад, я знаю, что делать. смотри на меня. Влад, Влад. Да ну не нажимаешься. А смотри, смотреть, Влад, Влад, тупи Влад, тупи Влад, тупи. Влад. Динамига. Майнкрафт купить. Динамига. Друзья, а ч его так не могу делать? <laughs> Нифига, блин. Сына такая немецкая, Вита. Да? <laughs> <laughs> я вижу. Какое я твой любимый спо? Здравствуйте ты У них два шлена, это был нежданчик Что тут у нас? а? Два. А Два. Два. Два. то Два. Два. Два. Два. Два. Два. Два. Два. Два вот там одел, там одел, кон. Намо как намо на и